На праздник выпекли кулич. Красивый, пышный, стобный, На вкус приятный, А на вид, ну, просто бесподобный. Назвали Пасхою его, Хоть в этом правды нет, Он с байкой этой про него Пошел увидеть свет. Не захотел он жить в тени, на месте не остался, и в эти праздничные дни с мацой он повстречался. В тебе ни вкуса нет ни виду, сухатый и пресна. Старался он ее обидеть. Смеялась лишь она, гордыня, превосходство бич, проблема бед начала. Бесстыдно хвастался кулич И громче всех кричал он «Меня повсюду уважают, у христиан я на столе, А ты для них совсем чужая, и ты не конкурент ко мне!» Маца, чистейшая опреснок, спокойно всем сказала «А знаете, откуда он берет свое начало?» Он идолу был посвящен, и Господу противен. В глазах у Бога мерзок Он, языческий Он символ. Бог плодородия, идол Твой, а наш Господь, Он Бог живой. Мораль сей басни такова, не мы придумали слова. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Elo